Привет. Вот <с> это <filters> закон. Ч делать? <счет> да это поаккуратнее. Полынь корянка. Ладно, вс так. Были от <счет> чешется. Мне тоже. Дерьмо. Я я позвал его сюда именно для этого. Все. Теперь ты у меня в дину. Нужно, да? Да. Улыбай! Улыбай! Сейчас! Всё! А там! Ладно, она не покончилась! А там! Ну вот Бог! Станет! Я не двигаюсь. Ты что? зачем ты чут делаешь? Я же настроил уже. Там личные вещи видно. Какие вечные вещи там? Вечные вещи, ага Вечные вещи. Вечные лещи тебе. <связывая> <связывая> а знаете, как все выглядит за кадром? Вот так. Ч саду? Ч? Здесь я снимаю меня. Я буду говорить, типа. <связывая> <связывая> Где? А, не, не так. Погодите-ка, А чё она сухая? Ну серьёзно? У меня говно сухое просто. Вот таймер кончился, да? И ты такой... Нет, Давай! Я типа такой... Нет. Так что Ой, блин, мышку забыл. Начали! Одиннадцатый. Одиннадцатый. Ну что, блядь. Ну что могу сказать, братан. Спасибо, братан. От души, а души, спасибо. Сейчас будет популярно, теперь спасибо. В общем, ребят, давай раз. Все, ребят, мы закончили снимать этот скетч и это был конец нашего видео, поэтому ходи на КВН. А чтобы, а если вы хотите научиться шутить, ждем вас 1 апреля Конгресс Холл КВН. Полуфинал, юй-ой, какой фанул? Финал! Какой фанул? Какой фанул? Какой фанул? Юниор лиги будет команда 1 апреля. От души смятку! Это команда значит, От души смятку! Поэтому приходим, смотрим, болеем за наши Финал. команды и вообще смотрим на другие команды. Тимур скажет то, что скажи что-нибудь. Да? Мы досняли. Мы с досняли. Надеюсь, вам понравится. Я это, это сказала еще минуту назад. Да? получился короткий мы сняли о том, про что шутят многие подписчики Тимура ну и мои тоже, типа Азад завидует Тимуру в том, что у него меньше подписчиков, или э, Азад хочет убить Тимура и забрать его канал в общем, сняли мы такую постанову а так, всем удачи и пока я хочу сыграть с тобой в игру я не хочу а чтобы выиграть Нужно просто подписаться. Я сыграл в игру.